Добрый день, я хочу вас сердечно поздравить с праздником, днем Конституции. Конституция принималась в сложный, весьма сложный период нашей государственности, и суд был образован как главный ее хранитель, главный хранитель, защитник и толкователь основного закона нашей страны. И сегодня я хочу отметить, что суд не просто оправдал, то предназначение, которое было сформулировано при его создании а завоевал за эти годы очень большой авторитет и провел, проделал большую работу большую, важную и очень нужную для нашей страны работу потому что в значительной степени благодаря вашим усилиям удалось восстановить единое правовое пространство нашей страны конечно в этой работе принимали участие все органы государства, и прокуратура, и министерство юстиции, и наши коллеги в регионах Российской Федерации. Но без всяких сомнений, ключевую роль, во всяком случае, ключевую с правовой и интеллектуальной точки зрения, конечно, сыграл Конституционный суд. Потому что от вашей позиции и от вашего толкования отдельных положений Конституции очень много зависело в практической деятельности всех других органов власти исполнительной и представительной власти как в центре так и на местах я бы хотел отметить и достаточно принципиальную позицию по основополагающим вопросам и на мой взгляд это крайне важно и для страны и для законности и для государственности. Я помню, как мы еще с предыдущим председателем много говорили на эту тему. И мне всегда очень нравилась ваша позиция, которая была основана на, на незыблемости основополагающих принципов основного закона. Без всяких колебаний и излишней политической целесообразности. Вот Это крайне важно для страны, для стабильности государства. Не менее важна оказалась ваша работа и при реакции на жалобы граждан. Во всяком случае гражданин сегодня знает, что есть высшая судебная инстанция, которая способна защитить его права, законные права и интересы. Причем во всех областях права, и в уголовном, и в уголовном процессе, и в гражданско-правовых отношениях. Все это составляет огромный массив вашей ежедневной работы. Я вас хочу за это сердечно поблагодарить и поздравить всех еще раз с праздником, с Днем Конституции.